С вами Игорь Мэрлин. Всем привет, присоединяйтесь. И сегодня у нас очередной прямой эфир. И на этом прямом эфире мы с вами обговорим кое-какие вопросы. Да, я срал все в кучу, чему меня учили на разных бизнес-тренингах, по разным наставникам и так далее. И я понял, что все крутится вокруг каких-то определенных тем в бизнесе. Все крутится около чего-то одного. И поэтому сегодня я решил собрать в кучку и быстренько вам рассказать про... Про что? Про 10 правил богатых людей. То есть эти правила, которые вы наверняка, может быть, каким-то косвенным образом, может быть, не все, может быть, не всегда, но где-то чего-то касались. И теперь в кучу я вам все это сложу. И вы будете знать, как это использовать в своей жизни для того, чтобы продвигаться наиболее эффективно. Итак, дорогие друзья, мы начнем. Условно, конечно, это правило, может быть, может быть законы, может быть секреты. Вот. Кстати, сейчас я выпускаю очень много коротких 15-секундных роликов про секреты в бизнесе. Много-много-много. Можете зайти в Инстаграм, в Рилс, и там про секреты бизнеса много-много роликов. Каждый день по два ролика я выпускаю. Вот. Секретов много. И что для меня было важно, сделать, чтобы это было быстро. Чтобы вы прослушали и сравнили результат. Это не так просто оказалось 15-секундные ролики делать. Но посмотрите... Вот. Я верю, что вам это будет полезным. Всем привет! привет. Итак, дорогие друзья, давайте начнем, начнем с тех правил, 10 правил, которые помогают богатым лю людям стать богатыми. Вот. Возможно, и вам эти правила помогут стать богатыми. Итак, первое ⁇ это правило подсознательных утверждений или убеждений. Конечно, нам хотелось бы, чтобы у нас по жизни было все, ну, как говорится, три главных направления, вот, ну, мужчин, во всяком случае, это быть успешными, быть здоровыми, быть богатыми, ну, в том числе, у женщин там, может, немножко по-другому, вот, ну, здоровыми, успешными и богатыми, чтобы все это сочеталось, и вот, дорогие друзья, есть, я много раз рассказывал про подсознательные убеждения, что эти убеждения есть у всех, но они не у всех прокачаны. Многие люди забиты всякими негативными убеждениями, что деньги – это плохо, что бизнес нельзя делать честным путем. Много-много всяких этих побочных явлений, так скажем. И задача какая? Вот это правило подсознательных убеждений, оно вас выведет. Туда, куда надо, если вы правильно распоряжаетесь этими убеждениями. Поэтому для себя вы можете выписать себе три главных убеждения, которые бы вы хотели, чтобы срабатывали в вашей жизни. Понимаете, да? И это поможет вам в продвижении дальше. Второе. Правило честности. Ну, это правило очень похоже на кармический закон бумеранга. Правило честности говорит о том, что общайся с другими людьми, если ты обещаешь, будь своим словом. Если ты что-то делаешь, делай так, чтобы потом это не обернулось другим людям, например, во зло. Да? Если ты себе что-то говоришь, себя в чем-то убеждаешь, то... Делай это честно, потому что я знаю, многие люди очень даже пытаются, ну, других обманывают, понятно, бывает, да, ну вот, пытаются себя обмануть, но себя ты не обманешь, и вот это правило правило честности, оно как бумеранг вернется, рано или поздно накроет. Поэтому всегда будьте своим словом, неважно, вы женщина, мужчина, если пацан сказал, пацан сделал, да, вот, нужно являться своим словом везде. И важно, ой, важно это тоже соблюдать с самим собой. Как только вы начнете это соблюдать с самим собой, а вот с самим собой бывает сложно. Да, обычно находятся всякие отмазки, да, это не потому, да, это да, да, да, да, да, да, да. понимаете, да. Обратите на это огромное внимание о том, что есть такое правило честности. И в бизнесе то же самое. Ну, кстати, приведу пример. У меня был клиент, vip клиент вот, он миллионер, не миллиардер, миллионер, долларовый. Вот, и э, у него там возник, возник конфликт, ну, не конфликт, а терки возникли с одним мужиком из Австралии. Вот, и когда мы начали обсуждать, я тогда, это было несколько лет назад, я тогда был не в теме. Вот. я говорю, он говорит, ну вот договор, он мне обещал вот эти ценные бумаги как-то там сделать, перевернуть, как-то переуступить еще что-то на другую компанию, чтобы мы могли там, они там гостиницу покупали большую в Турции, вот, чтобы мы могли это использовать как банковские гарантии, то есть тот банк, который есть, он, ну, знаете, там сложная система, один банк дает гарантии за другого банка, что тот, Является гарантом. Вот, вот такая там какая-то чехарда. Вот. И тот мужик задерживал документы. Вот. Я говорю, а, а как вы, договор у вас подписан, можно посмотреть. Он говорит, у нас договор устный. Я говорю, ну как, я говорю, вы занимаетесь бизнесом столько лет, устный договор. Он говорит, а вот если я в определенной среде расскажу, что этот человек не выполнил условия договора, с ним потом никто не будет иметь дела. Я был ошарашен, я думал, что это только как бы революционных времен, когда там слово дворянина было или там слово офицера, оказывается, в большом бизнесе и сейчас такое есть. То есть вот такой договор, как говорится, на словах. Понятно, да? Так вот, второе правило честности – это вот то, о чем я рассказываю. Третье – правило всепоглощающего желания. Ну, понятно, да. Если ä, правило какое, что если у вас нет всепоглощающего желания, это я называю внутренним огнем, или можно это назвать какой-то мотивацией. Вот. Если у вас такого нет, то, скорее всего, не получится то, чем вы занимаетесь. Причем вот здесь есть такая тонкость. А вот это желание я буквально сегодня секрет, я не знаю, выложу уже или нет, нет, выложу чуть позже: вот как раз 15-секундный секрет, где я рассказываю про то, что. Короче, друзья, про то, что не только если, если бизнес вам нужен для того, чтобы зарабатывать просто деньги, то это плохой бизнес. Бизнес, помимо всего прочего, он должен приносить вам еще нечто. То есть зарабатывать деньги – это хорошо, но этого мало. Нужно, чтобы он приносил удовольствие, приносил вам силу, удовлетворенность, уверенность. Понимаете, да? Вот тогда это и будет хорошим бизнесом на много лет. Поэтому третье правило всепоглощающего желания – это о том, чтобы у вас должно вот это желание быть как минимум дуальное, то есть денег и, например, там счастье, да? То есть вот это все вместе, чтобы шло. Тогда оно будет работать. Можно, конечно, зарабатывать деньги на том, что вам совсем не нравится, но вам нравится, когда вы получаете столько денег – это я на консультации так часто, человек говорит, вот я там, особенно это наемные работники, не хочу работать на этой работе, такая задолбала меня, нет. Вот я говорю, так уходи найди, так другую, тут хорошо платят. Я говорю, а ты зачем туда ходишь? Он говорит, ну как, чтобы работать. Я говорю, за такие деньги тебе нравится, что тебе платят каждый месяц такие деньги? Нравится. Я говорю, так вот ходи за тем, что тебе нравится, а не за то, что тебе там делать. Понимаете, о чем речь? Ну, такое переформатирование, вроде бы одно и то же. Но вот удовольствие получать надо, может быть, человек не от самой работы получает удовольствие, а получает удовольствие от того, сколько он за это получает. Нормально? Масло масляное. Дальше, четвертое, правило ясности. Правило ясности намерений даже, можно сказать. Это, это вот что. Всегда кто приходит ко мне работать в личное сопровождение я как раз с этого и начинаю. Как раз э, спрашиваю, вот, что ты хочешь по жизни там, хочу там, бизнес вот это вот увеличить или вот это сделать или вот это вот открыть или закрыть или там поменять. И тогда вопрос законный. Для чего тебе это нужно? Вот. Ну как для чего? Вот для этого. И начинается с того, что мы определяем вот ясность намерений, то есть для чего нужно, чтобы было конкретно. Вот я хочу вот этого, вот этого, для чего? Хочу машину, для чего? Кататься, ну, купить, чтобы похвастаться перед друзьями, а дальше что? Опа! Вот, есть специальные практики, конечно, специальное погружение. Вот в воскресенье буду делать одной из своих клиенток. Будем как раз вот такое погружение делать, чтобы она определилась с тем, чего она действительно хочет. Именно ясность намерений, чтобы осознали. вот. А не, только, не только вот для чего это мне нужно, а также туда входит, а что я готов для этого сделать, чтобы получилось. Понимаете, о чем речь? То есть здесь такой вот очень насыщенный, сложный вопрос. Да, Привет, Ирина. Привет, Елена. Лариса, всем привет. Проходим. Ага, Проходили. Ага. Понятно. Понимаете, да? Да, вот видите, вот уже у Ларисы опыт есть получения такого. Спасибо, Лариса. Вот. Понятно, да? То есть вот есть нечто, есть нечто что у вас внутри есть на этом. Я все время говорю про огонь. Обычно называют это практике мартовского кота, когда мартовский кот в марте, у него внутри горит огонь. Вот, понимаете, да? Дальше. Дальше идем, а то не успеем все. Пятое. Правило упорства. Да, значит, правило упорства – это о том, что нужно всегда добиваться того, чего вы действительно хотите. Знаете как, что если человек не очень хочет, он не очень будет делать. Понимаете, о чем я? Но когда вот предыдущий пункт про внутренний огонь, когда внутренний огонь горит, вы делаете. Если внутренний огонь не горит, это означает, что упорства у вас никакого не будет. Вам это не надо. Возможно, это какие-то цели или планы или задачи, навязанные социумом. да, там, Чтобы была машина большая или там или дом большой, или еще что-то, понимаете, насмотрелись фильмов, да, вот. А, а на самом деле не знаете, как это содержать большой дом. У меня одна клиентка в Германии, значит, в Германии мне говорила, что вот на сессию пришла ко мне в личном сопровождении, говорит, я очень устала, еле. Я говорю, а чем ты занималась? Ну, я в основном с клиентами на «ты» так, люблю. Вот, а она говорит, я окна мыла. Я говорю, ты что? Она говорит, ну, тут был одноэтажный дом, теперь двухэтажный, окон больше. Я говорю, что тебе некого нанять? И она даже, знаете как, у нее, ну, как-то она привыкла, что она сама все делает в доме, но когда комнат встала в два раза больше и окон в два раза больше, она что-то не подумала о том, что можно было бы кого-то нанять, деньги у нее есть. Да, она говорит, а, да, да, я как-то это... Как но мне, говорит, нравится, окна чистые такие, все, я так убираюсь, смотрю на улицу, и на меня смотрят, что я такая, это мой дом. Я говорю, а, так это <связывая> ты не окна моешь, а получаешь удовольствие от того, что люди за тобой наблюдают, да? Вот, это другой вопрос, тогда, может быть, тогда, я говорю, одну половинку окон, значит, отдавай на аутсорсинг, чтобы тебе там все это помыли в клининговую компанию, а другая, которая выходит на улицу, ты уж моешь сама. Я говорю, а ты не думала, что тебя спутают с мойщицей окон? Она такая... Ну, это шутка, конечно. Понимаете, да? То есть правило упорства, еще раз говорю, это правило, которое говорит о том, что обязательно нужно себя зажигать. Вот этот внутренний огонь позволяет вам с упорством идти, идти, идти. Он, ну как, как это, он позволяет вам достигать целей. Не бросать на половине дороги, а именно достигать полноценно целей. И вот задайте себе вопрос. А вы проявляете себе ну вот, упорство прямо сейчас? Проявляете вы в том, что вы делаете? Нормально? Вот. Вот, друзья. Хорошо, уже мы, пять правил я вам пролистал, а теперь переходим к шестому. О, господи, что-то включилось не то. Вот, что у нас с шестым правилом? Шестое правило – это правило веры. Да, друзья, необходимо обязательно верить в себя, в свое окружение. У меня сейчас есть одна клиентка, она не верит в себя, не верит в окружение. Она верит в то, что будет все плохо. Заплатила большие деньги, мы с ней работаем, и все время я ее ловлю на том, что... Она говорит, а вот у меня там в этих органах вот то-то, а в смысле в органах управления, это за границей, в Европе. Говорит, вот это вот. А мне сказали, что мне надо налог платить. А у меня сейчас на сегодня там еще что-то. Вот. А у меня там муж ругается, потому что э, там, э, мне нужно вот это. И, ну То есть э, постоянно находятся какие-то причины, э, какие-то вещи, которые э, ее уверенность раздалбывают, которые размывают ее уверенность. А правило веры – это то, что необходимо верить в себя, что бы ни происходило, плохо ли, хорошо ли, необходимо в себя верить. По вере будет дано вам, помните? И для этого, для того, чтобы ваша вера все время подкреплялась, ищите себе окружение, то, которое в вас верит. И, конечно, делиться своими планами, целями необходимо только с теми людьми, кто верит в вас и кто вас поддерживает. Ни в коем случае нельзя делиться с теми, кто вас не поддерживает, кто вас охаивает, кто за глаза будет говорить, да, вот эта дура там вообще, что захотела бизнес, она вообще никто, и зовут ее никак, понимаете, да, поэтому вам необходимо искать то окружение, где люди вас будут поддерживать. А где найти это окружение? Ну, конечно, на всяких обучающих программах, особенно на длительных, очень здорово, я в нескольких длительных программах мне тоже э, вот это дает силу, энергию, когда я общаюсь с другими людьми, которые там зарабатывают гораздо больше, чем я. Вот. И получается, знаете, как получается так смешно, что я платил не за саму программу, чтобы там поучаствовать, потому что много там чего знаю, а для того, чтобы вариться вот в этом во всем, для того, чтобы у меня был наставник, который мне помогает, который знает лучше меня, который говорит, а вот Мерлин, ты вот это, Да. Понимаете? И, друзья, не бойтесь спрашивать у других людей. Обязательно спрашивайте. Обязательно спрашивайте и находите себе наставников, которые вам могут помогать. Понимаете? Да? Вот. И если вы с людьми на одной волне, то любое слово, любая какая-то подсказочка небольшая этих людей, которые шарят уже в том, чем вы хотите заниматься, она для вас будет именно поддержкой, а не насмешкой. Понимаете? Так что не бойтесь спрашивать. Дальше. Правило какое там седьмое. Да? Правило седьмое это правило продуманного плана. Алло вот, друзья, положа руку на сердце, ответьте себе на вопрос. Есть ли у вас план? Есть ли у вас ежедневник? Планируете ли вы свою жизнь на год, на три, на пять, на десять, некоторые, некоторые сразу скажут, Мэри да чё ты тут лечишь? Тут пандемия, мы не знаем, что будет завтра. Тут какая-то кто-то с кем вы-то с кем-то воевать собрался. Они даже про это и не в курсе, что с ними там, что они нападают, на кого они нападают ни на кого? То есть, какая-то политическая обстановка, что-то происходит. У меня в основном клиенты почему-то русскоговорящие, в основном живущие в Европе. Вот. И я там немножко знаю, в курсе дел, что там происходит в Испании, в Англии, в Германии. Вот. И там просто вот то же самое. Народ как бы живет в незнании. То есть, там везде шорох стоит и в политике, ну не будем сейчас про политику, ну и о чем я говорю, я говорю про правила продуманного плана, вот, и мой, один из моих наставников, он всегда мне говорил, это не его высказывание, но он всегда говорил, что живая собака лучше мертвого льва, живая собака лучше мертвого льва. Вот, ну, я умный, ко мне, конечно, до меня быстро дошло, что мертвый лев бесполезен, а живая собака, она хоть как-то полезна, да, будет лаять. Так вот, и здесь о том же самом, что отсутствие плана – это гораздо хуже, чем есть у вас хоть какой-то план, понимаете? Когда даже этот план, ну, вы на 10 лет там, я тоже писал на 10 лет. Он постоянно корректируется. Лучше корректировать план, но вы понимаете, чего вы хотите. Какой вы хотите достичь цели. Ну вот, например, у меня там были определенные цели. Пандемия грохнула, все порушилось. Вот, доходы сильно упали. Вот, такой земной бизнес вообще разрушился. Пришлось ИП закрыть. Вот. Что делать? У меня цели поменялись? Нет. Просто... Поменялись инструменты, которыми я буду достигать эти цели. Инструменты поменялись, и я сейчас использую другие инструменты. Понимаете, о чем я? Потому что у меня есть план. Понятно, да? И, как говорится, хорошо, если вы находитесь в плохой старой лодке посреди океана. в Шторм. Чем... Вообще без лодки. Понимаете, о чем я? Поэтому вот этот план, какой бы, вот хоть составьте хотя бы примерно, насколько вы это знаете. вот И начните с того, что, например, пропишите 10 пунктов, в чем бы вы хотели преуспеть в этой жизни вообще. То есть не придерживаясь ни даты, там, ни каких-то формулировок, целей правильных. Просто в чем бы вы хотели преуспеть, например, выучить это... Там, купить дом, там, срубить дерево, посадить мужа, а, посадить дерево, а дерево посадить, а вырастить мужа. Ну, сами, короче, определитесь, что там, кого посадить, а кого вырастить. Понятно, да? Не помню кто, но, и не помню дословно, но один из миллиардеров, он говорил, он говорил, высадите меня на небитаемый остров, и через три года я стану миллионером нормально вот и поэтому дорогие друзья вот раз так вот у нас происходит раз так получается угу, спасибо спасибо вижу спасибо за сердечки вот да и, и раз так у нас получается тогда вы можете вот с этими уже этих правил которые я вам на рассказывал уже целых семь штук вы уже можете в конце я вас спрошу. В конце вас спрошу, по этим правилам, может быть, кто-то что-то с чем-то не согласен. Сейчас загляну в чаты. Так, что пишут? Ага. ага. Хорошо. Ага. Вот. Окей. Продолжаем дальше. Итак, восьмое правило это правило, это правило которое условно я назвал правила правил и законов. Дело в том, дорогие друзья, что в каждом бизнесе, в каждом каком-то деле есть свои определенные законы, свои правила. И если вы хотите преуспеть в этих делах, в этих занятиях, неважно, пишете вы картину или вы строите огромный многомиллиардный бизнес, есть определенные правила. И, ну, например, есть такая пословица, что высшее образование научило нас выживать – вот. А самообразование научило нас быть кем? Счастливыми, например, да? или быть богатыми. Поэтому, дорогие друзья, вот правила, тоже соблюдайте восьмое правило. Ну, например, вы, если чем-то занимаетесь, пользуетесь ли вы теми правилами, которые есть в этом роде занятий? Ну, например, если вы, ну, я говорю, художник, соблюдаете ли вы, там, правила какой-нибудь диагональной перспективы там, или еще что-то, или там цветовых каких-то решений соблюдайте. Вот. То есть я про что говорю, что обязательно, особенно в бизнесе, есть те правила, которые необходимо соблюдать. Понятно? Девятое, Девятое правило ⁇ это правило, которое многим не понравится. Да, знаю по себе, долго у меня были терки с этим правилом. Это правило контролирования расходов. Вот Умные люди говорят, что богаты мы не тем, сколько у нас денег, а богаты тем, что мы можем себе позволить. Понимаете? Ну вот вы, например, считайте свой бюджет. Некоторые сразу скажут, Мерлин, что там считать? Я живу от зарплаты до зарплаты, у меня все там расходится сразу. Нет, дорогие друзья, помните про живую собаку мертвого льва? Когда, вот поверьте, я тоже долго сопротивлялся. Сейчас я веду все свои бюджеты, я знаю, что где у меня лежит, для чего, на какие цели, что спрятано, да, что, что где почем. Вот. Для чего это нужно, дорогие друзья? Это нужно для того, что вы, когда начнете вести свой личный, хотя бы начните вести свой личный бюджет. Я уже не говорю про бюджет какого-то бизнеса. Когда вы начнете вести свой личный бюджет, вы увидите много нового. Вы увидите, куда у вас деваются деньги. А первое правило в бизнесе то же самое. Чтобы снизить, чтобы снизить Что? Чтобы увеличить расходы, надо что сделать? Снизить издержки, то есть затраты. То есть посмотреть, где можно сэкономить каким-то образом. Когда вы ведете бюджет, вы сразу увидите. Например, сейчас во многих очень банках такая есть функция, когда вы с карточки деньги платите, она вам там рисует. Вот в моем банке там рисует такую, такой сыр, рисует, и там такими дольками написано. Это там, допустим, на обучение, это оплата в интернете, это развлечения, это продукты, это там товары. То есть я даже смотрю, у меня видно, чего я куда потратил. Вот. Ну, там не все правильно, корректно, но на самом деле очень понятно, очень хорошая функция, я считаю, что сделали. Вот. Значит, и, и я могу так еще рассказать. Вот. Вы через прописывание бюджета увидите некоторые интересные тенденции в вашей жизни. Вот, я, знаете как, ну это не должно быть в таком виде, как один из моих знакомых, он как бы человек, которым я помог деньги заработать, он со мной поделился, я был в шоке. Он сказал, что он жену заставляет свою писать на месяц вперед, какие бы она хотела мелкие там купить, какие-то кофточку, там, там какие-нибудь колготки, там еще что-то. То есть она, он заставлял ее расписывать все затраты, которые она собирается на месяц делать. Представляете? Ну, для женщины, я думаю, разве можно так женщину? Вот. Ну, не знаю, после этого я ему рассказал, конечно, свое мнение. Ну, это перегиб, конечно. Это, конечно, перебор, как я называю. Понятно, да? То есть есть правила контролирования расходов. Начните прям с сегодняшнего дня просто считать каждый день. Ну, не обязательно это до копейки считать, там, плюс-минус тысячу. Ну, а вообще-то у кого-то сколько, да? У кого-то плюс-минус сколько-то. Вот. Я помню, у меня один из моих наставников... У него было много источников дохода. И помню, я его привез на Украину, значит, там проводить всякие тренинги, хождение по горящим углям. Вот. Он говорил, Игорь, слушай, я не понимаю в этих деньгах. Давай ты будешь за все платить, потом мне скажешь, я тебе отдам. То есть его бесил, он привык там доллары, евро, рубли там еще где-то. Ну вот этих, говорит, до 100 долларов, говорит, я вообще не понимаю, что это за деньги у них за деньги вот ну были времена были времена но это был где-то десятый год 2010 -й, 11 -й, 12 -й. вот понятно да дальше это девое было десятое правило которое называется правило благотворительности чем бы вы ни занимались всегда помните о том что Необходимо помогать другим людям, и это вам вернется. И знаете, что важно? Чтобы эта помощь, эта благотворительность не была чем-то таким обязанностью, какой-то тяжелой обязанностью, я вот обязан платить. Нет, это должно быть легко и приятно делать приятное другим людям. Вот э, э, про десятину, например, вы слышали, да, что раньше все платили как бы десятину и нормально. Вот, меня спрашивали, а что надо в десятину прям в церковь платить или как? Сейчас условия у нас другие жизни, не такие, как были до революции. Что-то что изменилось. Да? И поэтому один из моих наставников, он очень хорошую идею подал. Он говорит, я уже пробовал в разные фонды перечислять там детям-инвалидам, еще кому-то. Но когда я, говорит, узнал, как эти деньги расходуются, я понял что я этим заниматься не буду. И поэтому он выбрал несколько семей и просто, и просто им помогает до сих пор. Да. Несколько многодетных семей и просто им помогает. Они ему пишут по электронной почте, он там прислал родителя, вот, и привозят там то, все, пятое, десятое, то, что нужно этим семьям. Другими словами, это помощь не через разные какие-то там сборы, фонды, а конкретно помощь конкретным людям. И лучше всего это будет работать, если эти люди не ваши родственники, конечно, а кто-то люди, которых вы не знаете. С другой стороны, вы должны понимать, что если ваши близкие родственники, например, в нищете, а вы там куда-то на благотворительность деваете деньги, то помните, что нужно необходимо сначала помочь вашим родственникам. Да. Ну, если они не слишком сильно садятся на шею. Это понятно? Вот. Никогда не отказывайся от добрых дел, если они не принесут тебе большого вреда. Вот. Понятно, да, дорогие друзья? Вот я сейчас прочитаю еще эти 10 правил. Но по сути, все бизнес-тренинги проходят вокруг этих правил. Вот. И я вам коротко и понятно изложил, что вам может помочь в этой жизни, вот. Итак, сейчас я прям у меня шпаргалка есть, прям прочитаю. Итак, 10 правил, которые сегодня мы с вами вспомнили, скажем так. Первое правило подсознательных убеждений. Второе правило честности. Третье правило всепоглощающего поглощающего желания. Четвертое правило ясности намерений. Пятое правило упорства. Шестое правило веры. Седьмое. Правило продуманного плана. Восьмое правило правил и законов. Девятое правило контролирования расходов. И десятое правило благотворительности. Вот, в принципе, все, что на сегодня я хотел вам сказать. Конечно, сейчас я скажу пожелания. Как обычно, в конце наших занятий я произношу эти пожелания. Итак, дорогие друзья, теперь вы знаете про правила. Можно закрыть глаза. Хорошо. Итак, я верю в то, что у тебя все получится. Сегодня мы с тобой вспомнили про 10 правил, которые помогают людям стать богатыми и счастливыми. Ты можешь начать выполнять эти правила прямо с сегодняшнего дня, прямо с этой минуты. А можешь отложить это навсегда. Дело твое. В любом случае, я верю в тебя и верю в то, что у тебя получится. Я тебя поддерживаю и считаю, что ты единственный и неповторимый человек во всей вселенной. И ты человек, который достоин гораздо большего, чем у тебя есть на сегодняшний момент. Вот. Все, дорогие друзья. Теперь можно... Открывать глаза. Да, спасибо большое. Спасибо, Вера. Угу. Спасибо за сердечки. Спасибо, друзья. Я вижу тут... Да. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите мне в личку в Instagram. Все ссылочки... Вот Я знаю, что аудитория на Ютубе. Вы можете все ссылочки под этим видео найти. Все ссылочки для того, чтобы со мной связаться. Я вам обязательно отвечу, кому-то раньше, кому-то позже. Но обязательно отвечаю всем. Ну что ж, друзья, на этом все. Пишите. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.